дырочка в облаке ну что друзья всем привет сегодня пробую снимать в 4к формате вот чтобы качество у меня сжималось поменьше так как я с весны снимал 720 разрешения выходило она у меня с ютуба скачиваешь 360 всего сейчас проверим сколько будет скачиваться у меня с ютуба идем короче мы за бояркой ну, короче, включимся дальше. Вот, друзья, в 4К утки две летят. Даже вон третья пошла вон там. А вот два, короче, крикоша полетела. И там один. Вот так. Всё, вот, друзья, озёрочка такое. В 4К пробую снимать. Вот две утки славёрся. Чё, есть Рыба! Вообще нету! Сколько хвостов? Не слышать нихуя. Можешь говорить, не хочешь. Да и хуй с меня, завтра сам сюда приеду. Сегодня, короче, уже 22 августа 2019 года. Пришли за грибами. Короче, вот так вот кто-то грибы уже выбрал, видите? И мы вот нашли два сухих, короче, груздочка. Вот такие вот. Два сухих груздочка. Ладно, все, ищем дальше. Вот, друзья, нашел два млечника. Вот. Видите, два млечника. Я два грибочка нашел еще, слышишь? Питюн. А, Питюн? Два гриба нашел два млечника короче вот еще груздочек ребятулечки сейчас проверим червивый не червивый сухой груздик короче сейчас проверяем а, червивая ножка ножка червивая друзья еще ребятулечки вот и черный груздочек нашел а вот еще один млечник вот млечник Черный грусть. Так, черный грусть идеальный. Вот. Млечник сейчас посмотрим. Млечник тоже. Вот еще, ребятки, один груз дочек сухой. Блин, я смотрю, где я нахожу. И вон еще один грусть. Видишь, ну иди прямо. Вот. Давай сюда. Сейчас посмотрим ножки, друзья. Ну это червивый. Второй, наверное, тоже. Нет, второй хороший. Вот, друзьяшки, короче, в пакете уже сколько. Видели, это, короче, его луи, и валуи, и и черные грузди. И сухие, короче, видите? Вот в одном месте прям 4 штучки нашел, друзья. Видите? Вот, ставим такой вот лайк. Классно, короче, грибочки поперли помаленечку, идут. Сейчас буду связать их. Так, хоп. Видите, какой классный гриб. Вот, ножку с землей отрезаем. Все, офигенно. Сейчас этот берем. Оп, офигенно. Офигенно. И вот этот офигенно. Вот, друзья, что это за грибы? Съедобные же, да, по-моему? Как-то они называются, блин, я не помню. Надо взять их. Нашел вот такую вот норку выкопанную А там смотрите Видно не видно воздуху я Пошел я себе Нафиг. Еще ужалят Пойдем Смотри там осы Осы вон там Вон там Вон вон земля разрыта Обходи сторону. Короче друзья Вот столько вот в пакете набрано Пакет лентовский, вот. Видите сколько? Почти пол пакета, друзья. я вот нашел вот такой вот муравейник, видите? его муравейничек. Вот такими вот жителями. Вот таким вот отверстием входным видите? Вот. Друзья, смотрите, что творится! Какой ветер, какой дождь, блин! Ну это последний, наверное, дождь выходит. И с этой тучи, блин, вообще, блин, капец! Видишь.